Здравствуйте, в зоне Юлия Рыж и проект Валеназорсу.ру. И сегодня э, я хочу вас познакомить с девушкой Анастасией Липман, которая э, находится в Израиле, живет да. в Израиле и э, свой бизнес строит в Израиле. Анастасия, привет! Доброе утро! А, да, у нас сейчас утро, и мы снимаем перед э, очередным занятием э, в школе стартап. А, Настя, расскажи, пожалуйста, когда ты работала в офисе, да, что бы работа у тебя была и где ты вообще работала в офисе, в России или сразу же в Израиле? Нет, поскольку я здесь выросла, то и работала, соответственно, тоже здесь, работала в самых разных офисах, можно так сказать, испробовала, была секретарем, работала на складах, в общем, очень много вариантов, и, в общем-то, ни один из них меня не устроил, грубо говоря. Поэтому, э, поэтому я сейчас занимаюсь собой, занимаюсь бизнесом, и это приносит гораздо больше удовлетворения. Настя, смотри, а какой у тебя был распорядок дня, когда ты работала в офисе? Потому что это очень интересно, потому что в Израиле же это и израильские работодатели, и русские работодатели, поэтому вот, вот А, значит это. Я думаю, что в этом смысле это международная проблема. Встаешь утром, пьешь свой кофе, приходишь в офис, отрабатываешь свои часы э, с девяти до четырех или до пяти. Если начальник попадется не очень, то и до 6, и до 7 как получится. Потом приходишь домой и весь измотанный, просто падаешь в кровать, как-то так. Настя, как ты решила начать свое дело? Это не очень простой вопрос, это длинная история. Я для начала пошла учиться на профессию, у меня не было такой профессии, я выучилась на... Модельера-закройщика. Меня это интересовало. Это было заочное, параллельно и работала, и училась. И когда я выучилась, я начала строить по этой профессии, эм, нарабатывать в разных местах опыт и начинала строить свои коллекции. Начинала потихонечку эм, вот создавать что-то свое. Это был процесс. Это было непросто. А как ты решилась, потому что многие люди боятся, например, в офисе сидят в свой цвет и не могут, потому что им действительно страшно. А как ты дошла до того, что тебе достал начальник или что? Такое тоже было, да. На самом деле, э я просто услышала одну фразу, даже не то, что услышала, мне пришла такая мысль в голову, э которая очень круто изменила мой образ мышления. Я сказала своему мужу, вот э, придет день, мы с тобой состаримся, э, будем сидеть в доме престарелых друг напротив друга и будем говорить друг другу. Мы столько вещей хотели сделать и не сделали. А почему? Не хватило времени? Ну, согласитесь, это не фактор совсем. Не хватило желания, не было мотивации. Э, и как-то потом, когда ты все это, мне кажется, когда это все прожил и чего-то не сделал, то жалеешь об этом, ну, я не знаю, вот чтобы не прийти к этому. Я себя поняла, что я сделаю все, чтобы такой ситуации не было, чтобы когда я состарюсь, я могла сказать, я сделала все, что хотела. А, скажи мне, а дизайнерство почему? Почему именно это? Страсть детства. Э, у моей матери швейная мастерская, и я в этом выросла. Смотри, я знаю, что у тебя огромный миссир. Скажи, пожалуйста, о ней, вот да, потому что ну, действительно она какая-то необычная, потому что ну, не часто люди о таком мечтают, и, и самое главное, то, что мечтают, и дух своей цели. Mm. Что ты хочешь? Скажи о своем проекте, который ты сейчас ну, начинаешь, да? Mm. Я начинаю сейчас создавать эм, дом моды. Я знаю, что в России это существует. Слышала об этом, сама лично не была. Но моя мечта такая, чтобы каждый, кто захочет создать какую-то свою вещь, сшить или дизайнер, молодой, начинающий, или не только начинающий, мог прийти и имел возможность это сделать с поддержкой. То есть если есть кто-то перспективный, чтобы мы могли его поддержать и помочь ему выплыть на поверхность. Такая мысль возникла у меня... Когда я сама пыталась пробиваться со своими коллекциями, со своими идеями, это невероятно сложно. Если нету очень хорошей финансовой базы, которая измеряется как минимум в не знаю, там доходе в десятки тысяч шекелей в месяц, как это перевести, ну несколько тысяч долларов в месяц, как минимум, то это просто нереально. Ты просто тонешь, не выплываешь, это очень сложно. И, и я подумала, если, если бы было такое место, я бы туда побежала. И я знаю, что очень много ребят, которые пытаются пробиться, они бы с радостью, они это все поддержат. И они, ну как сказать, это ну, как помочь человеку достичь его мечты. То есть это, это я вижу в этом свою миссию. Вот. И оттуда пошла вся эта идея, которая со временем разрослась, обрела размеры целого дома моды, целого там штата сотрудников и ежемесячного оборота, который должен тоже измеряться в очень немаленьких суммах. Но, в общем-то, все растет оттуда. То есть, получается, ты создавая такую благую вещь да, для многих людей, еще и получаешь с этого доход. Это же, в принципе, оптимальная форма работы предпринимателей. Да, да, и я как предприниматель, да, имею с этого доход, и да, не маленький. Мне даже было странно, что эту нишу никто не занял, что такого не существует, потому что это все лежит на поверхности. Ну, для меня это, по крайней мере, мне так кажется. Вот, но действительно посмотрим. Я над этим работаю. Хорошо. Э смотри, э расскажи, а было ли сложно вообще перестраиваться от офиса, да, вот в типа, своем нужно ли например, в Израиле открывать свой ИП, какие-то делать э именно шаги бюрократические, потому что мы в России это постоянно делаем, мы с этим сталкиваемся. <зву> <зву> да, бюрократия есть бюрократии много и она разбухает по мере расширения дела то есть если у тебя дело маленькое то можно обойтись каким-то минимумом начинаешь расти на тебя начинают наседать с дополнительными бумажками и разрешениями со всеми этими это тоже совсем непросто а насчет ты сделать вот этот переход из офиса в свое дело, Должно быть желание учиться. Без этого, мне кажется, ничего не получится. Человек должен хотеть чему-то научиться новому. Он идет, он достает информацию. То есть человек, который считает, что он все знает, и вот он сейчас придет и все сделает, и все будет вот просто вот как он планировал, такого не бывает. Человек, который сидит в офисе, у него мозги наточены под офисную работу. Человек, который начинает собственное дело, это абсолютно другое, абсолютно другое мышление. Нужно, этому тоже можно научиться, это не так сложно, просто нужно хотеть. Находить курсы, книги, тренинги. Настя, много было ошибок? <laughs> было, есть и будет много, да. да. Но ты переживаешь или как бы встал, поднял, идем дальше? Ну, как-то так учимся. Некоторые ошибки действительно, действительно сильно, как это сказать, Роняют, что ли. Некоторые по мелочи. Ну, бывает. В общей сложности есть продвижение вперед, это самое главное. Смотри, а что тебе поддерживает, когда хочется опустить руки? Э, вот эта мысль о доме престарелых. Она тебя греет, да? Она меня не то что греет, она меня пинает. Она меня просто вот стоит только подумать и сразу, все, не, не за что. Пошла работать. Отлично, спасибо вам большое. Я думаю, что девушки тебе тоже не захотят попасть домой старелых, по крайней мере в России это ужасно. Вот. И тоже mm -hmm. их, их теперь эта мысль будет греть, чтобы они шли дальше и делали. Главное, чтобы пинало, да. Да. Ну, все, спасибо огромное и до скорых встреч. Пока. Всем удачи.